Всех приветствуем. меня зовут Альберт Балтин, и я с удовольствием приглашаю вас на свой авторский семинар «Инвестиции, о которых не говорят» или «Монеты из драгоценных металлов». Также есть еще одно название новое, это «О чем молчат коллекционеры». Я буду с вами делиться очень важной информацией по инвестированию уже, по инвестированию монеты из драгоценных металлов – золото, серебро. И о тенденциях роста стоимости драгоценных металлов. Очень много будет информации полезной, которая как раз очень своевременна для нашего времени, когда сейчас непонятное тяжелое время, кризисы, нет уже доверия к определенным валютам, нет доверия уже к определенным инструментам инвестирования. Я думаю, что мы с вами познакомимся с надежным, ликвидным и высокодоходным инструментом. Приглашаю на семинар. Буду рад видеть. Приходите.